Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, Лапер и Графордвин. Всем привет. И в этой серии мы будем уже, наверное, ват строить. Строить портал. И, и, и, и фритов, фритов там вот эти фритов, палки и фритовские там фритовские, и, еще. и что. -то. Да. Ага. Ну а я. Если... И потом Пока уже. Мы когда выключили, да? Да, теперь тут крипер Кстати, только... вот мы можем. Мы будем его развивать, огород. Немножко обустраивать да. ну, маленький огород. И немножко тут больше сделают. Тут... Ну, мы сделаем. Так. Давай. Сейчас я... Сомашки Травы придется. придется строить. Не только если дерево. Так, я сейчас... А, а у меня тут есть? Упорь. Давай мне есть. То, Все, нужно. я буду строить сейчас. Так, я сейчас. Забор. Потому что маленький огород. Можешь, чтобы мне был топорик не мешал. А у меня железный... Я сейчас тебе буду дерево добывать. А. Так. дерево. Вот вс заплатили. Так, такой. До порогом. Да. Так, сейчас будем играть на сложно. Да. Потому что мы смогли все-таки написать. Потому что мы пацаны настоящие, да. Они а новики. Да. Потому что да, как да. бы. Понимаешь. Да, я говорю, надо собирать. Собирайте пока тростник. Пока... Я тут огородом занимаюсь. А я так а ну, подожди, сейчас сейчас вы... налезу потерялось. всяких модов. Мобов, мобов. Так, надо будет. Я тебе... так, мне тебе... надо это... сапка. Где-то. Ну, сапка, а мотыль. Так, мотыль. Да. Еще тебя задней классик. Чем его ты против? Еще лопаты нет? Рукой. Рукой тебя буду ломать? Сейчас мобы налезут. О, я уже вижу броне! Я уже в броне вижу кого-то. Так, вижу. Сейчас Дома. я показываю лососи. Лососи. И пойду Потому что у нас везде они завелись недавно. Дали просто вот такие. здравствуйте Я вообще, это, это сложно. Ой. О, Крипер, Крипер, да блин. взорвется, блин, коровы сейчас убегут нет, Пол снистала нет, да блин снистала нашего вот зря сложность поставил сложную в общем зря зато хотя бы мобы есть, да, мобы есть а мобы нет уже к тебе идем, идем вот кто Я никого не звал. Где а, Геннадий? Клапера! Клапера идёт. Кто? О, У тебя зомби там рядом прибегают. Сами да, плевать, я вообще защищен Тыквами. О, Слендермен, блок а мне... На меня напали, напали! На меня напали. Ну я переставлю на нормальную, а? Не надо. Ну как хотите. Хорошо, хорошо что здесь насложно не однажды. Теперь О, зомби, жить? а у меня он ничего не сделает, зомби Потому что вот вот, Потому что я под защитой стою. Я заборик ей просто вставил А он теперь ходит, хочет меня сожрать, но я ничего А он мне ничего не сделает, да я убедил Стекла? Два стекла А у нас есть два стекла? Кстати, зомби могут быть, выпадет там картофель, там морковь Конечно даже нет у нас два стекла а кто будет дом э -э, восстанавливать, а? Кто будет дом восстанавливать? Я сейчас буду восстанавливать дом. Быстрее. Надо на Только дерево. У кого есть дерево? Лапки не досталось. Сундуки есть. Да. Офигеть, они лезут и лезут. Ты вот. видишь, что у нас... А, блин, нападают на меня. Я не понял. Я не могу ничего делать. зомби нападают. Надо освещение делать. Блин, нападали. По одному, пожалуйста. Почему? А этот застрял, а что будет? Блин, мы, походу, ват ад не простроимся. Надо будет на норму поставить. О, блин, а... Сколько можно? Сейчас, завёртся. О! У меня Блин, я тебе ударил. Ой, ч, они просто с неба падают. Все да О, с него выпало. Так где? С вы? А, мы прям на начале, короче, это за шахты. Ч ника не нет. Да-да. А ты что, не дома? Нет, типа Блин, нет. я забыл, катеварь. Ну, блин, ну, теперь они ну, придутся домой. Человек получил. И здесь твой я. Вот че ему Меч сломался, сейчас я сдохну. Где ты? Я не знаю где ты. Я сверху, в верхнем этом. Сейчас ты не я не знаю. Так. Вот я вернусь от начала, короче. Я вот вижу твой ник. Ну потому что телепортировался, конечно. А где сон? Они просто берут. А это где мы? Откуда? А... Это еще на Нормале мы играем. А это Там что? вообще жестко. А где здесь выход вообще? Да. О, я нашел выход, я выход а нашёл! Мы сейчас сможем сделать два аппетита. Можем. Да. У меня ведро с водой есть, я могу. У меня есть одна, одна, один... Провод. Короче, а у меня дерева нет, я верстак на свою Чуть Ученика нет? Да да. А ты что не дома? Лави? Нет, я типа. Блин, я забыл хотела. Ну блин, теперь они ну, приедут домой. Человек получил и здесь детство я блочену вот, помоги. Меч сломался, щас я сдохну Где ты? Я не знаю где ты. Я сверху, в верхнем верхнем этаже. Щас я импортирую, сейчас я не знаю. Так, вот я вернулся в начало, короче. Я вот вижу твой низ ну потому что телепортировался, конечно. А где? Они просто берутся. А в... это землю. Слотку. О, да. а это, это еще на нормале мы играем. А а, это где? вообще жестко. Так. А где есть выход вообще? О, я нашел раз... выход, я mm -hmm. выход нашел. А мы сейчас сможем сделать два общика. Может. Да. У меня ведро с водой есть, я могу. У меня один. Короче, а у меня дерева нет, да я верстак на самом страшке. Ну, нет, фига нет. Так как так-то не Где мы дали? Так что, что поишли еще пещеры, дома. Я пошел, короче, взял. Здесь уже вода замёрзла. Я знаю. Хоть Я пошел, короче. Я тоже пойду. Скрафт Так я ж тебе 23 хапил. Ещё скрафт, у меня их много приведёт. Очень много. Я стак скрафтил, потому что по походка будет долгая. Задынь? Задынь? А я не помню, куда мне идти? Направо или налево, или назад? Куда? Ой, я уже. Мне сейчас лечу, давай. А где ты вообще работаешь? Эх ты шоколадки. Ты вообще дом строишь? Шоколадки? Сейчас. Мы за эту серию ничего не сделали. Надо, а у нас. Вообще Вы ничего. Я много Ой, блин, я на медведя убрал. нападают, зомби или греки. не будет такого? Это сорок не будет. А я цель заеду в твой дом. А нам цель попасть его в ванну. Хотя бы просто попасть в ванну. Запись влагает вечно. Вот почему надо записывать на экшен. Пауки, блин. Ка пауки додолбали, ничего. Пауки, блин. Нет, не пойдет. Нет! Пауки от него. Ч, где написано? Это полностью понятно. Ну, закон. Да? Хотя я могу уже лук скрафтить. Ладно, я, короче, сейчас так сделаю Пойду искраться Нет, это просто выживание Да? Интересно. Да У меня тоже улагает вечно Запись залагала и всё Дерево, как я помню, я вспомнил Я просто дверь ломал, вот такой, дабы дерево. Тоже Доб... да. Добывают дверь. У кого тоже Алло, у кого тоже Помогите. Да. Голос. Я сейчас... Okay. В как ничего нету, что за бред? Хоть я за сундуки такие бесполезные, ничего нет. О, ладно, пока загрелись не на меня, я добуду дверь. О, добро пожаловать. Ч ⁇ Это Кадина? Смоешь, я не понял. Ой. А, Нет, это какой-то дебил. Нет, помогай, я не создал... Вот, блядь. Ой, вот он. С, ну, он сейчас у залетит. Дверь открывать не умеет. У меня меч сейчас сломается. Блин, да я тоже хочу тебя убить. Нет, сейчас Крипер взорвется, помогай. Ай, Нету, Нет, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нет, нету. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Кадина, ты гадина. А это не кадина, кто это. Давить, факелы, факелы, факелы. Факелы. У меня есть. Ой-ой-ой. Сохни. Сохне. У меня тут сердечка. Ну что, вещи не упадают. терять у равно... меч ломается сейчас, и все. Работает. и крипер, а давай убей меня ну давай, правильно. посильнее нужно взорвать а деревья надо посадить либо. а иду-ка я сделаю рейд на деревья рейд shadow ledger как еще деревья не выросли наверное, Сыми стрелами, всеми пьянами. Еды надо было больше добавить. Еды... Так, давайте уже пойдем в пещеру. Ой, да блин, а сколько еще? И у меня одному идти в пещеру? Или как это? Добывать алмазы? Вообще находитесь, я не понимаю, не говорю, ну, а вот лапера вижу. Пошли в пещеру. Полетели! Куда ты полетел? Короче, я пещеру я сам пойду. У меня еды нету. Так, ты задолбался меня убивать. стрелять по то схеме, я мокрот, на двенадцатом, а я на четырнадцатом. нету, правда, но... А Блин, да надо не дать. а потом вернуться назад? Берём хлебушек. Я хлебушек. Сейчас рыбку доеду, чтобы Да, еды, еды берите, нормально. Всё, я наелся. Пошли. Ну, вы можете просто ко мне это вкусить. Зачем? Я сейчас быстренько приеду. НЕЛ! Я умна. А, ну ладно. Ну хорошо, т.п. хочешь. Я ищу на вот этой высоте. О, нифига-то. вот это выступал, на которой у вас сейчас не приведу. По сути, да. Мне Привет. всегда казалось, что стыд садых. Да а вы где? Останьте, а где-то? Я уже куда-то пошла, значит. Здесь где-то. Вы ниже две нашли, да? А? Ладно, я возьму. У меня эти страшные звуки, тупые. Тут... О, тут, есть... О, тут еще шашлы? пещера. О, так тут еще пещера есть. Смотрите, сколько этого, а о, о, нормально. Только найти. Смотрите, сколько лаптер. Не, не знаю. Но я сейчас перекрою воду. А, ну вот ты там и есть там где Смотрите, идите туда. Вот, здесь включай Я здесь. Так, блин, панку. Короче, надо. Я алмаз! Я вижу! Я алмаз вижу! Алмаз! Иди да! Сюда. О, я песни, тоже как? вижу алмаз! Мой алмаз! Нет, тут два алмаза! Да блин! Что на Подожди, надо убрать эту тупую воду! О, алмаз мой! Тут не один алмаз, тут 10 алмазов! Сейчас забуду! Ты сейчас а его теряешься у Да, да ты не то делай. Ты теряешь алмазу, потому что здесь хватает от дебилы. Я его получила. А тут да, три алмаз. А, ну... Так, а мне теперь алмазы. У блокченого хватает на алмазную кирку. У меня там три бытаки. Мне... Ну, блин, сгорел. Да, это же алмазы, дай? Да. Три. Не, ну у меня всего пять. Туда... Мне нужно, мне просто нужно три алмаза. Мне я тоже нужно? Я уже буду тут все делать. Ща я перекрою опять. Вот... На пленях, факел. Дай ему, пожалуйста, дай еще один нас. Ну стой, я... Чего Давай, крафт. Сундук. А, дай сундук. Ой, какой судьбовый этот Да-да Ты Хорошо, иди сюда да, Сейчас я буду добывать Нет, О, аккуратно! Там лава может быть Сейчас не... я внизу посмотрю Нет, нету там лавы А ну-ка а. я сейчас посмотрю Сейчас, Очень много нет, тут нет, тут нормально, блока тут нет, мама. Я буду добывать, короче. Да, а, я, я последний скинула. копаю и Мне надо застроить эту тупую воду. Так, 13. Давай, чё? Так, я застроила эту тупейшую. О, все, смотри сколько мы сейчас, кстати, на... У меня уже 14, я могу крафтить портал. Где его скрафтить, кстати? Давайте полноману дружно. Дома, окей, дом. Кто дом сейчас? Никто. Никто. А, жаль, что нельзя, типа... Типа, там э, есть вот эта фигня, типа... Э, можно домой прийти. К там, типа... Точки... Ну, типа вот эта фигня... Это тоже модно, наверное, сказать... чтобы типа, телепортироваться домой. Что ты копаешь? Я добыл. А? Ну ч ну, ⁇ Ну ч ⁇ мне тут 14 ты. А? Ну ч ⁇ ты копаешь? Ну, не грампот. А, в смысле у меня. Все, я... Нет. Фух, вот мои вещи, я бы прыгнул. Просто... Нет. У тебя нет запрыгнуть. Я добываю. Сейчас, давай. Давай телепортируем домой. Я сейчас умру и домой перед Потому что нет смысла нету здесь больше. Я все нашел, мой тече алматики видки, правда, на алмаз. Ой, нафиг. Этот как его? На алмазный меч. Лейпер, ты дома. Ой, ты сейчас дома находишь? Да. Не потеряться могут сюда. Ты умираешь. Ты... О, я тоже. Ну ладно. Так, шоу мне? Меня... А ты а жигалка, грабить У тебя, я тебе дал бы не где я не буду дома крабнуть? Я на улице скрабчу. Пообщаем 14 главное, не ошибиться и... Oh, у, меня крем у, меня а у, а у меня есть времени. У меня есть время. Алкан, держи. Может мне? Можете мне скинуть два обсидиана еще и книжка нам нужна? <клес> Но это уже еще бы крафтить это зачаровать. Чаровать, зачаровать. Блин, я не правильно. Сидя, надо, надо, надо. Надо, блин, выше. Больше. Всё, я, я портал сделал Но не он, он неправильный Я могу ошибиться Вроде бы из кахара У кого есть зажигалка? Я, я не знаю, я ну, помню неправильный три, три зажигалки Нормально, нормально большой, он большой Не, он нормальный Он просто он широкий Я не Ручий. знаю, сейчас протестирую Крафт его Я делал, делал, делал, делал. Давай, нет, я вообще не тщу нет, при мне делает. Ты... Ну, Ну, это чем? Блин, я хочу в ад. Копать. Ты без меня пошел. Я никуда не понимаю. Я... Давай. Ты ну, без нет, меня уже я... начал. Нет, нет, давай я... нет. давай ты тебе нет. портал порталках? Ты... ты... Нет, стой, нет, не активируй меня. Меня нету. Все, я сейчас прибегу. Давай посмотрим, что и картошка. Это не картошка. Я Давай. Я знал, что я не активировал. Ну, ты его активировал, потом подрушил, Он был такой. Да, да. -да. Я уже его погрузился. О, нам повезло, очень, пацаны. Там просто у нас удача миллиард. Смотри, мы его сразу в дворце за У нас... Просто миллион. Идемте. За... Пацаны, подождите, не идите, не идите, не идите. Почему? Мне надо снежки взять. У меня есть 13 снежков. Пацаны, подождите, подождите. Да я тебе снежки дам. Вот у меня есть. Я прям хочу очень много на Ой, эти газ уже обидчит Уже не надо. О, тут есть прыгать. Ой, а ну подождите, никуда не идите, не идите. Сот душных. Ничего не очень. Я по себе. Куда газлип. Я убил одного ебры. И... У тебя снежками? А мечом надо убивать? Найти. Я мечом убью. Ну короче мы в ад попали. Можем в принципе на этой серии заканчивать. Так еще надо эндер. Эндермен! Я нашел его! Ну да, удача у нас большая. Сразу заспаунится здесь. О! Там, я нашел сундук, там было три алмаза и алмазная конская броня. Нет, мне дай. А вот хотя бы пару маленьких. Три золота еще. Андр... Похоже... А. Нет. нет. Походу сюда не ходили, да? Я буду сам ходить. Тут не освещено ничего. Я нашел три. И и на поле. О! Биби. Тут я забил это. Стилетель, скелет, Вообще ничего тут не было Ой, а сундук уже как-то Вот здесь уже то чтобы соблюдать Понятно, чем уже как-то Что Какой-то проход у есть Не, ну тут дофига всего sure. О, я нашел центр. Ладно. Вот, здесь типа. Где вы вообще находитесь? Да лайфер. Я здесь. Здесь. Всем привет. Вот вот таких этот. А где вы нашли фритов? Тут вообще их нету. А, а там есть их, их логово, там где спал. спаун. Спа. Говорю, чтобы выпадали палки, их надо именно снежками убивать. Нет, не обязательно. Можно но и мечом. Обязательно. Нет, можно и мечом, только там шансы меньше. Да, но лучше нет. Я вообще думаю, что тебе только снежками. Ну нет, не только. Можно и так. За мной не идти там просто. Я песок души не убью тогда. Глеб, я с ней это был стол. Мы не видим, как. А тут она большая, тут можно 10 серий делать по да. Ой, Шидака, да, блядь. Я дома да. Красиво, правда. Я, я его ничего. Я, всегда... не я не его дать всегда... там. Пацаны, не я слышу, короче. Здравствуй. Здравствуй. Я тоже. Я, кстати, лук не скрафтил. Надо будет лук скрафтить, чтобы убить его. У меня есть а ресурсы. Чино, пацаны, а у меня здесь миллиард Ой, блин. Ищем этих не Я, был, я... Нет, я то то... не нашел еще. Я был, как будто вот и... надо будет сейчас быстренько скрафтить. нам кто они на меня свое отравление обосрало <свес> еще один дебюлка как просто как их правда не так я как лук крафтить э. жри жри жри да, да ладно серьезно так да я что не хочет у меня есть э, одна стрела три то. а да ты раз. пошел в это крепость За эту крепость пошел, Алё? А, я в ней. Я еще. раз. Я появился. Я убил, я убил газ. Лизой. О, Ой. он появился прямо перед, передо мной. А как их снежками? А, сразу убирает? Нет, он не умирает сразу. Офиг, блядь, когда умирает? Ой, палочка вот И там. Подобрать не могу. Блин. Можете кто-нибудь телепортироваться ко мне? У меня просто рядом крепость была. Окей, сейчас. Okay, еще. Один кто-то, один кто-то. Не, я, я. Кстати, где наш портал? Мне интересно. Как... Если что, дома просто. Я Все, телепаркировался. Сейчас тебя возрождают. А -а -а -а. Я уже... сейчас я... И тебе... где? Ты вообще... <связываешь> ничего нету. Есть, есть, ты просто не... Я телепаркировался к тебе, тебя ничего нет. Сейчас я телепаркировался О, там есть винодон. Блин, мне вещей много. Тебе нечего... Я тебе сейчас дал бьёшь. А у меня тоже. Я вижу! Я нашёл этих двух дебёк! О! Вот, как? я нашел слезу Гарста, я хотел... Всплыть. Я нашел этих дебёк! Блин, надо будет... Э, типа... где -то, где -то. Переложить вещи. Как у меня вещей дофига вообще? Надо я быть... палку! У меня палка! Я у снежка убил, у меня палка. Так, нить, игла, глаз. Он не тает, я тебе пустился. Видимо. Слышу. И еще раз. небо. А я-я-я-я, я, я, я, я, я, я все отдыхаю, отдыхаю. Где ты? А где ты? А, а. а, вон, там да, они строить их не надо. Их не строить им надо. Так, давайте... О, блин, меняли! Она сюда на кого-то... Блин, меня! На кого нафиг ланят? На кого Тебя? Я вижу да. Я к тебе строю. Ой, у меня два хп. хп. Ну Ничего страшного. Я... А, не... а нет, тут страшно. Телепортируйся ко мне. У меня там и хрис. Я? Хорошо. У меня тоже и хриф. Ланченька, я Сейчас меня убьют. А, в которую я сейчас дошла. Ты так хотел пойти? Я то. Я телепортирую. Я. Давай телепортируйся, быстрее на стриме. Да, это мои Ты так ко мне? Я телепортировался. Давайте Я вижу спавнер гавтов! Спавнер гавтов! Спавнер гавтов! Спавнер гавтов! Ой, и фритов! Вот они! Где хоть телепортируйте, да? Тефе? Вижу, вижу. Телепортируйте ко мне. Я к тебе знаю. Я вижу. Так, давай, ой, бля Ой, а чё там? Ты... Не убью... ломай, не ломай, не будет не, я, Так я его мечом не сломаю Блин, надо снежками, мне слишком мало У да. меня нет снежков да. Я сейчас в луку иди сюда Вс, убью Точно в цепь а где его, его палочка выпала? А он не сдох! Он не сдох? Это я же попал в него! Значит, надо, я его прям замедлением за попал. Он теперь медленный будет попасть. Я О, его пил, палочка его не выпала. Подтушите меня, Близ. Блин, у меня... О, палочка выпала. Две палочки? У меня сейчас уйдут. Надо есть, надо жрать. У тебя есть жачка? У меня просто ночь. И... У меня есть 5 хлебушков. На 2. Да. давайте заканчивать серию уже. Да. А Отваряем, долго. Это на 2 можно разбить даже. Или обрезку. Вс. давай. Сколько нам надо? Ой. Вот. Забиваем после. До палочка выпала. Огненный. У меня шесть огненных э -э, порошка. Я думаю, хватит хотя бы. бы ну, Ох, хватит, О! Эй, меня попал, блин. Заразовало. Она всегда выпадает, А у тебя снежки есть? А как что это? Давайте в сюда поставим фампоинт. А, как? там нельзя Это в, в не потом? Надо координаты запомнить. Да. сделайте. Так, у меня уже есть... Опа, О, мне выпал так, реально, а давайте, давайте заканчиваем. Давайте заканчивать. А, а реально. Не подождите, подождите. Телепортируйте, ладно. Да. Ну, Души заканчивать будем. Ну, мы же. Мы же в адвоку заканчиваем. В аду? А зачем? Ну потому что у нас серия такая, типа, от голоба. Ад Адская. Нет, меня убьют вс, Да. Я вообще поеду свой. Телепортируйся. точно в тебя попал Палочка выпала Ну я че не Все, давайте заканчивать реально Ну сюда вот, а вот. Че, мне сразу попали Давай убью Давайте вот эти палочки В У меня 10 порошок огненный. В огненный порошок перерабатывай У меня 10 огненных порошка уже нет У меня тоже два Блин. Это деба надо убить. Деба. Дэба Нет, я умру, Умру, умру, да. Уберу. Не Нет! Пол сердечко. О, есть одна Ай, блин, попал за Я убил его, Пил. Пил. Палочка Так, все, давайте заканчивать давайте, всё, давайте. Становимся вот сюда Чтобы они нас не трогали Надеюсь, вам серия понравилась Если хотите больше таких серий э, С нами, то ставьте лайки Подписывайтесь на канал, комментируйте всем пока-пока